Пусть в Новый год случится чудо, В душе зажгутся огоньки, И целый год у вас не будет ни огорчений, ни тоски, пусть елка с яркою звездою Ваш дом удачу принесет, Любовь и крепкое здоровье, пусть год вам сказочно везет, Под бой гурантов загадайте свои заветные мечты, И в дом свой поскорев пускайте, будь радости и доброты.